И яд придет по-любому. Вот понимаете, здесь уже без вариантов. Вот, а может, у меня будет исключение? Нет. Если ты такую чистую, светлую любовь на человека, как лаву направишь, он не выдержит, человек не может это выдержать, потому что Бог только может это выдержать. Мы не обладаем такой силой любовь друг друга выдержать вообще в принципе. Поэтому и есть безответная любовь, что очень сильное чувство. Кстати, это одна из причин одиночества. Люди часто так сильно хотят полюбить, и так и получается у них, что человек не выдержит и бросает. Он, он, он как бы создается отношение, человек бросает, Отношения бросает. Почему? Потому что не выдерживает человек. Он говорит: некоторые говорят, я недостоин тебя и бросают. Некоторые говорят, ты недостойна меня, потому что я такой возвышенный, так меня любишь, а я тебя вообще не люблю. Вот. Ну, то есть гордиться собой начинают от этой любви. Некоторые просто не могут выдержать. И тяжело общаться, быть вместе и так далее. Но так или иначе, человек должен понять, что если в момент построения отношений у него эта опция не возникла в сердце, что Бога так надо любить на самом деле, хоть и все равно нам хочется человека так любить, если опция это не возникла, то дальше будет непреодолимая ситуация. И она будет преодолена только этой опцией. Если я все-таки когда-нибудь решу, что Бога так именно надо любить, а то, что меня человек сбросил, это и нормально, потому что он человек. А человек, он ведомый судьбой, виновый своими глупостями, которые тоже от судьбы зависят, кстати. Вот бывает, пришло время, человеку сворачивает крышу просто. Представляете, так мы устроены. У нас нет полной гарантии в этом мире, ни у кого. Поэтому уповать надо только на Бога, чтобы он, если что, помог, понимаете, в конечном счете. Но при этом не то, что я должен расслабиться. Конечно, надо стараться изо всех сил, но иногда человек не способен. И у него только последняя надежда на Бога всегда. И это означает защита, на самом деле. Защита как раз именно в этом чувстве, понимаете. Но если человек думает, у меня все равно будет семья, в которой все будет нормально, и мы будем верны друг другу всегда. И в этом моя вера. Все, это обречено на провал. Ситуация безнадежная, потому что такая вера должна быть только в Бога. И как раз экзамен нашей жизни заключается именно в том, теперь дальше, ну допустим, я уже у меня хорошая опция, я хочу верить в Бога, но мой близкий человек, бац, и меня изменил вообще. Это никому не пожелаешь вообще, это страшная ситуация. И, допустим, мои рас, рассуждения здесь, они вообще неправоместны, не понимаете, то есть неправомерны. То есть я не могу рассуждать на эту тему, потому что я себе этого тоже бы никогда не пожелал. Вот близкий человек взял и изменил. Вот основа отношений уже подорвана. Такие, как раньше, отношения уже не будут. И при этом надо все равно пытаться его вернуть и остаться с ним. Видите, вот и здесь и начинается разграничение. Почему, допустим, в судьбу кого-то вот это приходит? Потому что в этот момент ты должен все-таки понять, что Бог тебе такой экзамен дал в жизни, что ты должен все-таки Ему больше верить и стараться верить Ему со всех сил. А вот в личной жизни может быть верности, пока тебе не надо ждать а все равно остаться с этим человеком и добиться, чтобы она была. Он должен раскаяться в конечном счете, и у вас должно все восстановиться, и вы простите ему в конечном счете. Но это очень долгий путь, но он начинается с того, что должен понять, кого верить все-таки. Потому что когда сердце, говоришь, мое сердце разрушено, я не хочу больше жить, оно твое сердце разрушено, потому что у тебя опция неправильная. Ты как бы... Конечно, хочется верить в человека со всей силы, хочется. Но верить-то надо все-таки не в него, а в Бога. И когда человек вот эту разворачивает свою веру, говорит, «Нет, я Богу верю, раз Он сделал мою жизнь такой, значит так надо. Я хочу понять, что все правильно происходит, что в моей жизни нет, она не закончилась, что в ней все хорошо, что если меня разлучили с моей Родиной, это значит так надо». Все равно все будет в конечном счете хорошо. Я не должен думать, что все разрушено. Я не должен считать, что все закончено. Я не должен считать, что жизнь остановилась. Я не должен считать, что больше ничего хорошего не будет. Я должен понять, что это всего лишь экзамен, который нужен мне обязательно, потому что мы должны в любви своей научиться разделять если мы не научимся, мы никогда не будем сильными. И всегда любой человек хочет любить со всей силы, любого человека. Мы всегда хотим любить со всей силы, и в этой любви мы всегда веру свою вкладываем обязательно. Но мы должны понять, что это и есть наша слабость. Потому что по-настоящему любит человек, когда любит другого. Он ни на что не рассчитывает, но ни на что не рассчитывать может только тот, кто любит кого-то еще с полной взаимностью. И только есть одна опция, это любить Бога с полной взаимностью. И тогда вот идеальный вариант, я люблю своего близкого человека, стараюсь, чтобы все было хорошо, но ни на что не рассчитываю. Как Бог считает, так и будет. Я стараюсь, чтобы он не изменял. Я стараюсь, чтобы все было нормально. Но если что-то произошло, я сердце свое не рву на части, потому что я понимаю, что он всего лишь человек. А мы все слабы перед своей судьбой и своим пониманием жизни. Мы очень слабы. Иногда человек учится, учится жить правильно, а ситуация произошла, и все равно треснула его жизнь. Почему? Потому что мы слабы, у нас такая природа. Но это не значит, что себе надо это позволить. Допустим, вы сейчас слушаете мои лекции и говорите, вот-вот-вот, Олег Геннадьевич, правильно. Мы слабые, у меня поэтому треснуло. Нет, это неправильное мышление. Мы так должны мыслить по отношению к другим. Но по отношению к себе мы не должны так мыслить. И даже если треснуло, хорошо, вставай. Некоторые говорят, все, я грешник, буду лежать. Нет, вставай. Ты грешник, но вставай. Иди вперед, раскаивайся, живи дальше, люби всех, занимай свое положение, которое люди тебе доверяют. Говорит, я не буду занимать это положение, потому что я грешник. Ну тогда все развалится. Допустим, ты директор завода, тебе доверяют. Иди, занимай свое положение, иди дальше, руководи людьми. Я свинья, я не могу руководить. Ничего страшного, похрюкаешь и дальше пойдешь. Потому что ты должен жить дальше. И это означает, что надо все равно делать, выполнять свой долг. Даже если ты упал, все равно придется вставать. Я не могу жить со своей женой, потому что я ей изменил. Придется жить. Она тебе говорит, живи со мной. Я тебя приняла, я тебя простила. Или прощу. Я не хочу тебя бросать. Все, иди, живи с ней. Понимай, что этот человек лучше, чем ты. Служи ему, забойся. И стань таким же, как она. И ты станешь, если будешь с ней жить, ты станешь такой, таким же, как она. Но надо вот эту вот вещь понять, что вот разлука — это всего лишь экзамен на нашу любовь. Кого я люблю? Вот если я не хочу жить, потому что у меня ушел из жизни муж, значит, тогда я Бога не люблю. Потому что живет человек для Бога. Бог нам дал жизнь для того, чтобы мы для него жили. Но если я хочу для человека жить и упрямлюсь, говорю, нет, я хотела жить для мужа, теперь у меня мужа нет, не нечего жить. Это уже упрямство, извините меня. Потому что и в этом упрямстве человек разрушает себя, и это и есть атеизм. Чистейший атеизм. Потому что Бог решил тебе такое испытание сделать. Олег Геннадьевич, если бы у вас был. да, я согласен, согласен, что я, может быть, также тоже себя повел, но кто-то другой мне тогда бы говорил эти слова. Кому-то все равно придется это говорить, потому что если это не говорить, тогда человек будет разрушен. Понимаете, если уходит близкий человек, я должен просто понять, что, во-первых, мы не разлучились, Связь остается между людьми. Просто я не могу, может быть, я и не понимаю, как она работает, но связь есть. Это раз. И он живой. Некоторые говорят, он умер. Он не умер, он живой. В этом мире никто не умирает. Это два. И третье. Тот, ради кого ты здесь живешь, никогда тебя не бросит. Никогда. И вы скажете, у меня нет веры. Да не может такого быть. Просто иногда вера приводит человека к какой-то духовной традиции, а иногда он еще не дошел до этого. Но у него все равно есть вера. Потому что без веры жить невозможно. Даже вера в будущее — это тоже вера, понимаете, в Бога. Потому что будущее кто обеспечивает нам? Бог просто мы не осознаем это делаем, но все равно это вера. Без веры или человек верит, что дом построит, или верит, что у него все хорошо будет в жизни. Что, почему он верит? Потому что он на кого-то рассчитывает в этом во всем. Вот, вот когда ты говоришь, у меня все хорошо будет в жизни, сразу возникает вопрос, кто выступает гарантом? Мы не обсуждаем эту тему. Кто-то же должен гарантировать это все. Мы не обсуждаем, мы говорим, нет, у меня будет все хорошо. Кто гарантом выступает? Я не знаю. Он же самый выступает гарантом. Он говорит, я знаю, что у меня все будет хорошо. Это и есть твоя вера. Потому что, когда даже неожиданно уходит из жизни близкий человек, и ты думал, да я думал, что у меня все будет хорошо, а у меня не все хорошо. А может быть у тебя все хорошо, просто ты не знаешь об этом. Может быть это и есть твой экзамен, твое испытание, которое должно закалить тебя, стать сделать сильным и привести к победе над судьбой. Может быть, как раз это и есть то, что надо для тебя, но ты пока не можешь это принять, понятно, потому что все равно человек в любовь, в отношения вкладывает свою веру, по-любому. Вопрос в этой опции. Я вкладываю свою веру, и мне все равно, как хочет Бог, или я вкладываю свою веру в отношения с человеком, но знаю, что верить я должен не в него, это просто моя ошибка, что я так сильно поверила в человека. И ошибка всегда, в любви есть ошибка, всегда. Вот мы любим человека, мы верим, что... Ну как вот любить и не верить, что он не изменит меня? Как это? это невозможно. Эта ошибка уже заложена в нашей любви. Но только духовно сильные люди не изменяют. Все остальные вероятность есть. И даже если человек занимается духовным правом, не факт, что он духовно сильный. Может быть, он слабый, никто не знает. Бог проверит жизнь, проверит силу человеческую. Теперь надо разобраться опять. А, как, бы, как в этом анекдоте. как бы. Доктор, я могу на что-то надеяться? Смотря на что ты будешь надеяться. Ну, то есть, Давайте разберемся теперь, на что ты будешь надеяться. Есть три слоя людей. Вот, допустим, вы живете невежественной жизнью, пьяной компанией, пьянки-гулянки там, надеяться не на что. Вы думаете, что в этой у вас семья, там вы расписались, все нормально. Вы думаете, что в такой жизни у вас сохранится семья? Точно не сохранится. Ну точно не сохранится, потому что при такой жизни разума нет, чтобы побеждать судьбу. Придет время, и все разрушится. Очень быстро, долго ждать не надо. 5-6-7 лет такой жизни разгульной и семья разрушается неизбежно. Теперь это первый слой жизни, следующий слой жизни. У нас хорошая семья, мы живем для детей, для дома, чтобы у нас все хорошо было, для работы живем, для родственников. В общем, мы живем, потому что все так живут. И мы хотим, чтобы все было хорошо. какое-то время все будет хорошо, но вероятность высокая, что все будет разрушено. Почему? Потому что это слабая жизнь. Жизнь без Бога, когда мы не в Бога верим, а верим в счастье, в удачу, в квартиру, в деньги. Это очень слабая позиция жизненная, потому что в этом мире все волнами идет. То в стране есть удача, то нет удачи. То в нашей семье есть удача, то нет удачи. То рядом появляются красивые девушки, то не появляются. То есть это все меняется постоянно. Понимаете, и что зацепит моего близкого человека или не зацепит, я не знаю. И третий вариант, когда люди очень духовно развиты. Даже в этом случае могут быть осечки. Даже духовно развитые люди могут сломаться и бросить, изменить. все это возможно. Но, во-первых, это переносится легче, потому что ты уже как бы веришь в Бога, молишься. А во-вторых вероятность возврата назад ситуации очень высока, а в-третьих, может быть, это и заложено в судьбе, но, скорее всего, не произойдет. Видите, здесь уже, когда духовно развитые люди, здесь уже опций очень мало на измену там и разлуку. Ну, конечно, мы не можем гарантировать, что человек проживет столько же, сколько я, тут уже понятно. Но есть еще... И святые люди, понимаете? А вот там уже «до свидания» все вот эти варианты. И святые люди могут быть также женатыми. Понимаете? И если они живут такой возвышенной семейной жизнью, вариантов измены и предательства нет. Просто нет. Никаких, понимаете? Никаких вариантов измены и предательства. Ну так не делайте из своего близкого человека святого. Понимаете, следите за ним, это ваш долг, следить за ним, куда его несет. Женщина может точно определить, есть у него кто-то еще или нет, у мужика. Мужчина, конечно, так не может определить, но он может так, таким сильным быть внутри, что у женщины даже желания не возникнет. Но же женщина подчиняется, если она видит мужчина правильно все как бы хорошее, не возникает даже желания. Она сначала разочаровывается в муже, а потом ищет все еще кого-то. А мужик у него по-другому, его просто заносит. Он как бы он любит жену, все детей, все нормально, но ну и просто как бы оп, занесло. И это будет видно, вы увидите. Он же искренний, он как бы искренний, но его понесло. И вы почувствуете, что есть еще кто-то, что уводит мужика из семьи. И здесь уже, извините меня, ваша сила работает. Я деликатно в этой ситуации. Вашему мужа режут, да, вашу судьбу. А я деликатно в этой ситуации. Да порвите ей фейс. Вот лично я вам разрешаю. Она, конечно, не виновата, тоже так получилось, как бы. Не виноватая я, он сам пришел. Вот, но... И вы тоже не виноваты. В чем вы виноваты? Это ваш муж, как бы, он к ней пошел. Ну, извини, я тоже не виновата. И чуть-чуть ну, поцарапала фейс, ничего страшного. Тоже не виновата абсолютно. Никто не виноват вообще. Но если еще раз на него посмотришь, еще раз поцарапают. Вот так надо очень решительно действовать, но не получилось, допустим, ничего не получилось. Решительно не получилось. Что, Почему человек разрушает потом свою жизнь, впадает в длительный стресс? Причины, несколько причин. Нехватка духовного образования. Человек не понимает, что надо разделять. Надо понять, что мы живем ради Бога, а не ради человека. Наша цель не личное счастье, а счастье Бога мы для его счастья, для совести, это для совести мы живем. Вот если я решил как бы без него не жить без этого человека, совесть вам подскажет, неправильно. Это просто ваш протест. Совесть скажет, нет, я не согласен. Это не по совести жизни, это упрямство просто. То есть не хватает образования, нехватка отношений с Богом. Если эти отношения были Человек бы к людям относился по-доброму, спокойно, его любовь была бы спокойна, она большая, как река, но спокойная. Так вот, -то, значит, так, а теперь тебя нет. Ля-ля-ля-ля. И даже если бросил, а ты очень сильно веришь в Бога. И я пишу тебе, возвращайся, я тебя прощу. Как я один мультик видел, вы, наверное, тоже видели, там жена такая говорит, мой хороший все время, ну, мужику. Он такой, а, дура там, и ругает, ее ругает. Потом пошел, решил любовницу найти. Смотрит, она не такая, как жена. Она о нем не забудется. Ну и вернулся назад к жене, в конце концов. И, и потом, а, ты дура, а потом думает, я, наверное, тоже дурак. <соцентрический кодекс> конце мультика. Ну, начали мозги просыпаться рядом с хорошим человеком. Образование произошло. <свят> <свят> ну не то, что это такая простофиля быть, что типа иди куда хочешь, я тебя все равно люблю. Нет, это неправильно. <свят> Нехватка отношений с Богом делает человека зависимым в любви от человека. Зависимость означает ревность, слабость внутренняя. Надо быть сильным в любви. Держать рядом с собой человека – это да. Требовать от него соблюдение правил – да. Но ревность – нет. Человек должен сильно любить Бога настолько, чтобы быть достаточно достойным, чтобы переносить все. И тогда, когда человек видит, что ты достойно все переносишь, он все равно в твою пользу будет баллы ставить, а не в пользу этого человека. Если он видит, что ты так говоришь, ну ладно, хорошо. Я хотел бы, чтобы ты остался в семье, там осталось, я хотел бы, чтобы ты там, то, ну, раз так, значит, так, что делать? Я буду тебя ждать, давай, думай, как дальше тебе жить. И сила такая у тебя исходит. Все, тогда человек делает выводы, это очень хороший человек. И когда там треснет, ты возвращаешься назад, как ободренный пес» раскаиваешься. Почему? Потому что сильно человек сдал экзамен. Откуда сила это берется? От того, что человек полагается на Бога, а не на свою любовь. Нельзя на нее полагаться. Любить можно, верить придется, что делать, так устроена любовь. Но полагаться на это не надо, иначе потом вся жизнь может быть разрушена. Такие стрессы страшные бывают. Люди окончают жизнь самоубийством из-за того, что они полагаются на свою влюбленность. Они верят в нее. И третий пункт — это нехватка духовного образования, нехватка самих отношений с Богом. Если бы они были, если бы был духовный наставник, если бы были духовные службы, были молитвы, счастье этого всего, Но ну разве бы человек сломался? Ну, конечно, нет. Если у него всего этого нет, он думает, что только единственное, что вот любовь к моей семье, к моим детям у меня в жизни — это единственное, что есть Конечно, человек будет ломаться, но если у него есть вот это все чистое, светлое, возвышенное, которое никогда не преда... Видите, мы с самого начала сказали, природа не предает, твое видение чистоты в людях не предает никогда. Если ты видишь в них чистоту, обязательно эти люди чистые к тебе будут приходить и помогать тебе в жизни. И храм никогда не предает, твои отношения с Богом наставник никогда не предает. А если так получилось, значит, не ненастоящий. Или слабоватый, может быть. Ну, тоже хороший. Но ну, Бог вам дал испытание. Ищите себе такого наставника, который никогда не предаст. Это духовное отношение. Не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Давайте интересная тема. Смотрите. Выход на первое место отношений со старшими. все я верю только своему наставнику. Все остальное поблекло. Остальное все в жизни меня не интересует. Я верю очень сильно в наставника. Дальше что это называется? Это культ личности. Это означает, что создался себе кумира. Результат какой? Разруха в жизни. Человек становится слепым. Вот ему старший скажет, «Иди, бросай жену». Он идет, бросает жену. Вот такое сейчас сплошь и рядом происходит. Это необразованность веры. И такие люди, которые вот так себя ведут, они таких людей слепых и находят себе. И они так, так беседы проводят духовные, чтобы люди слепли. Понимаете, они так себя ведут, чтобы люди слепли. Они им говорят, «Верь мне, я оттуда послан». Если человек послан оттуда, он никогда на себе зацикливать не будет. Он никогда не будет говорить «Верь мне». Он будет говорить «Верь Священным Писанием, верь моему наставнику, верь Богу, верь обществу возвышенных людей, обществу религиозных людей нашему, верь». «Но мне верь, я как бы все, что бы, чтобы тебе не сказал, ты должен все так делать». Очень опасное мышление. Это признак культа Личности. Будьте очень осторожны. Особенно, если новоявленное какое-то духовное течение. Лучше выбирать, а вернее, единственно правильный путь выбирать духовные традиции, в которых есть Священное Писание, которые давно существуют, в которых есть ученическая преемственность, есть понимание вот этих моментов. Нельзя слепо верить в человека. Это разрушает жизнь человека, полностью разрушает его жизнь. Потому что когда ты слепо веришь в человека, и он соглашается на это отношения, Слышите? Он соглашается на эти отношения. Ты слепо в него веришь, и он как бы отлично. Дальше будет только хуже. Почему? Потому что в человека в этого входит вот эта гордость. Он начинает путать себя с Богом, может, даже неосознанно. И дальше у него возникает неосознанная ревность к любой вашей любви. Любишь детей? Отрекись от детей. Любишь мужа? Отрекись от мужа. У тебя есть привязанность к квартире? Продавай, отдавай все деньги мне. Я использую это как надо. Если вы уже попали в такую ситуацию, выходите из нее немедленно потому что это 100% разрушит всю вашу жизнь. Как раз это и есть крен, потому что вера в Бога не означает слепота и никогда не будет означать. Вера в Бога всегда означает знание и просветленность. Выход на первое место в жизни выполнение своего долга перед обществом и семьей приводит к истощению и как минимум пониманию неспособности все это сделать. То есть я живу, «Хочу отдать себя своей семье полностью на всю катушку». Или, допустим, я работаю, там, «Стахановское движение», там, все, как бы, всю свою жизнь. Потом а, человек говорит, «Дайте мне пенсию, я вам отдал всю свою жизнь». Или он семье говорит потом, детям, там, жене, он говорит, «Я ради вас жил, вы что для меня сейчас не можете мне дать то, что мне положено?» Он разочарован, он в шоке, он всю жизнь свою отдал, а надо было что сделать? Надо было просто выполнять свой долг, трудиться, пожалуйста, трудись хорошо, доблестно, люби своих детей, но верь в Бога. Потому что если ты поверил в семью, дальше ты через это и разочаруешься. Не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Некоторые спрашивают, а что делать, чтобы не разочаровываться? Не очаровывайся. Вот когда ты веришь в Бога, ты не будешь никогда разочарован. Веришь в природу, она тебя никогда не разочарует, она тебе только здоровье будет давать. Веришь в чистоту людях, никогда тебя не разочаруют, они всегда тебе будут помогать, если ты в чистоту в людях любишь, веришь. Но если ты из человека культ сделал, это ты его с Богом уже перепутал тогда. Если ты культ из своей жены, своей семьи сделал, если ты из своей работы культ сделал, вот тогда ты получишь результат уже. Выход на первое место отношений с младшим приводит к разрушению этих отношений и самих младших. Вот я верю в своих детей, замечательно. Дети будут разрушены. И отношения с ними тоже. Потому что дети не выдержат твою веру, они станут гордыми. Они будут тобой понукать, эксплуатировать тебя. Греховный путь в жизни выберут, будут деньги из тебя тянуть. Возможности из тебя тянут и станут просто отвратительнейшими из людей, и все отвратительнейшие из людей переходят через эту слепую веру в своих детей. Мать, когда видит своего ребенка, она видит в нем душу, представляете? Неосознанно ребенок рождается, она видит чистоту в нем, видит в нем душу, и поэтому она всю жизнь будет верить в своего ребенка. Но в этой вере должен быть предел. Она должна понимать, что если она слепая, эта вера, я как бы считаю, что он по-любому хороший человек, никогда не наказываю его, никогда не воспитываю, то все, я из него котлету просто сделаю. Потому что этот человек точно будет испорчен, сто процентов. Надо проверять свои отношения с ребенком, следить за ними. Я насколько, я, я, я правильно отношусь, вообще строгость это самая лучшая любовь. Вот к ребенку любовь это строй, не злоба, не желание, чтобы он был каким я хочу. Пускай он будет каким он, как ему надо по судьбе ему. Вот он должен быть такой, каким надо. Следите за этим, это очень важно. Часто родители, они путают, они думают, он должен быть таким, как я хочу. Это и есть правильно. Это как раз и есть неправильно, потому что он будет таким, как ему надо. Или вообще никаким. Вы можете из него ноль сделать, если вы будете заставлять его делать таким, как вы хотите. Пускай цветок будет желтый желтым, красный красным. Пускай он сам раскроется, но для того, чтобы он раскрылся, наблюдайте за ним, а не зависьте от него. Если мать начинает становиться зависимой от своего ребенка, от его настроения, от его поступков, от его поведения, то она разрушает его жизнь. Верьте в Бога. Одна женщина мне сказала, Олег Геннадьевич, мой сын, тянет с меня деньги, работать не хочет, то не ядец, издевается надо мной, ведет себя отвратительно. И я знаю, что вы мне скажете, что надо выгнать его из дома. Но я не могу. И я говорю, ну, значит, будете портить дальше своего ребенка? И она говорит, что действительно надо выгнать его из дома? Да. Вот если это такой случай, надо просто ему подарить весь мир. Но при этом не то, что вы отказываетесь со от своего материнства, подарите ему весь мир и закройте дверь. И он станет человеком в этом случае, если это мужчина. А если это девушка, то надо просто ее вовлекать в деятельность. Мать должна ее учить готовить, стирать, убирать, нарядить ее, там, сделать так, чтобы она жила активной жизнью. Мать помогает ей. Но мальчику она не может помочь вот так. Самый лучший способ, если он обнаглел, это его выгнать просто. Вот он тогда станет человеком точно.